Привет, друзья! И сейчас я хотел бы вам рассказать о том, как чистить друзей, подписчиков То есть в Твиттере, чтобы количество читаемых, по моей теории, должно увеличиться Так как в последнее время они стали замедляться Количество подписчиков, в общем, становится все меньше Поэтому я решил почистить ряды тех, кто ко мне подписался И потом, когда я к ним подписался, они отписались Это в читаемых в общем читаемых я почистил с помощью Программы такой как Mass following for twitter Собственно вот вы видите Что было там названием Высветилось <coughs> Ссылку в описании я оставлю на скачивание этого Это приложение для браузера Поэтому вам ничего устанавливать не надо будет Кроме как в браузер приложу. И в, когда вы нажимаете на читающих читаемых, читать сейчас в общем нажму так, чтобы было понятнее на свою страницу зайду. Когда вы нажимаете на читатели или читаемые, у вас будет following call и on following call. Ну то есть подписаться на всех, отписаться от всех. Чтобы подписываться, если вам вот в читателе видите, читать, читать, читать, читать, читать, это те, кто подписались, на кого я еще не стал читателем. Я нажимаю All of all, и понеслось. Правда, почему-то он стал пропускать их. Секундочку. Значит, надо настроить. Обновим страницу. Сеттинг. Так. Skip follow Сейчас перейдем и поймем, что он тут у нас хочет. В настройках пропустить уже один раз пропустить профили которые уже последовали за вами нет не будем пропускать профили которые последовали за нами <coughs> сохраним все это автоматически сохранилось и теперь нажимаем ну, тут так перевод идет следовать всем вот понеслась подписчика читаю читаю читаю и они потихоньку, потихоньку заполняются. Смотрите сейчас. Оп, оп. И в общем она так прокручивает до конца. И вы становитесь прекрасным обладателем дополнительных подписчиков. Так как ваш Twitter показывает, показывает где-то ваш аккаунт и люди подписываются. Я не знаю почему люди подписываются, потому что я особо этой соцсетью не пользуюсь. Но тем не менее так работает. В общем пока остановим. Сейчас основная задача моя не показать, как подписываться, а показать, как наоборот, отписаться от всех нежелающих. Ну, то есть, кто отличился. И мы идем... В общем, я прокрутил э, отписку по всем пользователям. У меня получилось 641 отписавшийся. Э, каждый раз, кто отписался это приложение ставит вот такой статус Suck as а, в принципе очень удобно потому что сразу можно ориентироваться <coughs> кто отписался, кого нет так как мы выполняем баунти и дропы нам надо опять подписаться на всех кто не читал нас это собственно группы на которую мы подписались и кто раздает токены и баунти ну в общем вот такая вот непростая точнее достаточно простая задача но э, как это. Одинаково. В общем, мы проходим через Ctrl-F. Мы ищем э, все надписи, будут подсвечены в итоге. Мы ищем, кого, кого надо обратно подписаться. То есть э, ко всем компаниям, которые делали аэродропы или баунти. Вот, в общем, на этого мы не подписывались. Ну, то есть, точнее, это просто человек, который отписался после того, как подписались мы взаимно. Так, этот тоже вряд ли наш его вот, и White Rabbit. Это я уже подписался обратно. А, ко всем еще дополнительно я сейчас захожу и добавляю список, чтобы потом, в дальнейшем, когда при чистке всех друзей, а, добавить или удалить из списков. Я создал список, чтобы потом, в дальнейшем, мне не пришлось искать их Даже если я отпишусь Странно Вот он мои моей списке Давайте посмотрим, что тут есть Вот 11 участников а, папа, Вот все участники Смотрим, на которые мы подписались По идее в общем, надо подписаться в под всех. Вот э, сейчас найдем. Иногда он вот так лагает. Проверяет потом с самого начала и скидывает на начало списка. Сейчас он всех подгрузит. Мы перейдем на тех, кто. Так, мы уже часть работы сделали, поэтому переходим к тому месту, где остановились. В общем, этих мы уже добавили, я потом их добавлю в списки, как Джоли, по-моему, это платформа блокчейн. Так что мы обратно возвращаемся, потому что, скорее всего, они делают, дают монетки. А вот Эрми, честно говоря, даже не понимаю, что это. Давайте посмотрим, кто это, чтобы не накосячить с он временно приостановлен. Ну, скорее всего, видите, это массово, отпис... а, массово отписался, после чего его заблокировали. Поэтому мы не будем подписываться обратно. Так, дальше мы идем. Сити а, был такой аэродроп, значит подписываемся обратно. Также подписываемся обратно, потому что это, скорее всего, аэродроп или баунти. А вот я хочу найти того просто человека, который вот, Ренс это просто человек как я понимаю и нам не надо к нему подписываться потому что он уже не хочет нас читать, а мы не хотим, чтобы он у нас был. Вот Айшук, uh, это Баунти, обратно подпись. и в общем все в таком духе также рекомендую вам добавлять их в списке у меня лагает, потому что сейчас очень много как вы поняли, здесь загрузилось пользователей, это 3000 там было 4100 с чем-то пользователей, вот мы добавить или удалить из списков добавляем, если списков еще не создано будет вот предложено создать список нажимаем, выбираем, в общем ну, должна быть стоит галочка вот такая вот все, он добавился в список. И так проходите всю страницу, чтобы в дальнейшем, когда вы будете в следующий раз чистить твиттер от лишних умных людей, которые решили отписаться от вас после того, как вы взаимно подписались, вам было бы проще искать этих всех участников, быстро прощелкать и не париться насчет того, что потерялся кто-то или нет. И при добавне... добавлении следующих аирдропов я сразу буду стараться отмечать, что они относятся к этому списку, чтобы в дальнейшем, как я повторил, было проще. Ладно, на этом видео я, наверное, закончу. Спасибо вам за просмотр. Пока. Подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы не пропускать новости по твиттеру сейчас я в принципе может еще что-нибудь запишу потом или сегодня или потом по многим другим компаниям там таблицам я также буду вести видео делать стараться делать по крайней мере ладно всем пока удачи